приветствую вас скорпиончики сегодня мы с вами рассмотрим что будет ожидать вас в период вашего следующего соляра с 23 октября этого года 21 по 23 октября 2022 года прогноз конечно общий но основные тенденции они будут для вас понятны тем более что первая его часть будет разделена по датам рождения то есть на рожденных в определенный период Скорпиончиков могут ожидать какие-то события, которые ну, будут для вас особенно важны. То есть будут стоять на первом месте. На них следует обратить самое главное, самое важное внимание. Ну и, конечно же, хочется вас поздравить с успешным окончанием вашего Соляра. И с наступлением следующего я желаю, чтобы вам ваш следующий год принес очень много радости, исполнения желаний, чтобы самое сокровенное ваше обязательно сбылось. Удачи вам, радости и любви. Ну а сейчас приступаем непосредственно к самому прогнозу. Так, ну давайте смотреть дальше. Что тут у нас? Значит, у нас состоит несколько, прогноз из нескольких частей. Первый для рожденных период с 22 по 23 октября. Почему 22? Потому что для, для кого-то этот период наступил 22 числа. Значит, что вас ожидает? Это год финансовых иллюзий и нереальных ожиданий от новой любви. Важно быть реалистом и аккуратным в тратах. Принесет удачу для тех, кто в браке или собирается пожениться. Для улучшения комфорта в стенах семьи, коммерческой деятельности, для вложения в недвижимость и расширения семьи. Путешествие и миграция будут успешными. Давайте чуть подробнее глянем. Ну, вот так выглядит картинка. То есть, для тех, кто родились до 30 числа, Марс у вас еще будет двигаться по весам. Это недостаток энергии, может быть. Некоторые колебания, решимости, недостаточной решимости. А значит и недостаточно, может быть, действий с вашей стороны. Для того, чтобы быть более, знаете, какими-то пробивными. И как-то больше реализоваться в этот период. Но Венера находится в вашем символическом втором доме. Это дом связан с денежками, имеет квадрат к Нептуну, секстиль к Юпитеру. Ну Смотрите, Нептун у вас находится в доме любви, от этого могут быть разочарования в любовной сфере, либо знаете, некоторая такая оторванность от реальности. Да, это может давать вам очень сильную влюбленность, но при этом вы как-то не до конца будете реально воспринимать человека, которого любите. И ваш Юпитер находится в доме семьи, недвижимости. То есть можно смело утверждать, что все, что касается уже сложившихся пар, тех, у кого все стабильно, и те, которые планируют, кстати, какие-то покупки, продажи, может быть, серьезные ремонты, у кого-то, может быть, зачатие должно произойти или уже произошло, то для вас этот год будет очень-очень удачным. Сфера работы управляется Марсом, но он несколько, знаете так, пошатывается, немножечко нестабилен. Причем в 12 доме это указание на то, что ну, или работа будет меняться, или будут какие-то обстоятельства до конца неясные с ней. Может быть, что-то связано, знаете, как с переездом глобальным, иммиграциям по работе. Но как-то эта сфера для вас, она не очень благоприятна. Так, по партнерству. Здесь еще нет оппозиции. Кстати, неплохая ситуация вот, в плане партнерства, особенно уже устоявшегося. И нежелательно одалживать денежки. вижу что ну, будут трудности с тем чтобы потом раздать долги. Кто родился до 25 ваши главные ну, цели будут зависеть от тех людей, которые будут иметь ресурс, на котором вы ну, то есть будете зависимы от ресурсов ваших партнеров, то есть насколько они будут платежеспособны. Рожденные с 1 по 4 ноября, для вас это очень запоминающийся год, когда можно значительно улучшить бытовые условия проживания, приятные или торжественные события в семье, в любовных и дружеских отношениях склонны экспериментировать. Вам хочется новых необычных ощущений. Можете привлечь свободолюбивого партнера по типу водолея и войти с ним в сожительство или свободные отношения. Итак, для вас ситуация выглядит уже поживее, поскольку Марс уже перейдет ваш знак Зодиака, Скорпиончики, станете более активными, целеустремленными, более пробивными, волевыми. Но здесь появляется сходящийся аспект от Солнца к Урану. Он часто говорит о, знаете, во-первых, серьезном упрямстве, о желании что-то в своей жизни изменить, сделать по-другому. Есть что-то, что вы не готовы терпеть, и судя потому что это позиция к дому партнерства, то, видимо, у вас будут какие-то серьезные перемены в сфере партнерства. Также указания на, для, на здоровье близких мужчин. Обратите на них внимание. Венера продолжает все еще двигаться по Дому денежек, по Стрельцу. Здесь у вас она имеет прекрасные аспекты, и как к вашему Марсу, и Меркурию, и к Луне. И Это признак того, что вы будете очень собраны, очень харизматичны, и многое вам будет удаваться. Особенно это будет касаться вашей личной активности в сфере зарабатывания денег. Что касается дома семьи, здесь аспект уже немножко расходящийся, ну удачка как бы есть, но она уже такая, в меньшей мере будет ощущаться, чем рожденные ранее вас скорпиончики. Очень много будет скрытого общения, тайного. У кого-то будет желание поменять место жительства, может быть, страну. Но Меркурий в Меркурию 12 доме, 12-й дом, он связан как с эмиграцией, как с заведениями закрытого типа. Это могут быть больницы, это могут быть ну, другие заведения, откуда вход-выход не всем разрешен. А также указание обратить внимание на здоровье. Кстати, для вас здоровье ну, должно быть нормально. Ну, хорошо, потому что Марс, управитель зоны здоровья и работы, он у вас имеет очень хороший аспект и к Венере, поэтому я думаю, что здесь должно все быть отлично. Для рожденных до 3 числа ваши главные цели и планы будут связаны с чем-то далеким. А после третьего уже непосредственно будут зависеть от вас от ваших решений, от ваших действий. Для тех, кто родился вперед с 5 ноября по 10, станут более деятельными, более упрямыми и работоспособными. Возрастает творческая активность, вероятно, возникновение новых романтических отношений. Особое внимание уделить старшим членам семьи. Мощная энергия и воля к победе помогут осуществить многие намерения. Итак, для вас. Ну, во-первых, здесь Марс идет на соединение с э, Меркурием. Марс активно с Меркурием общение. Меркурий уже перейдет в ваш тоже первый дом, то есть вы будете более острый на язык, более пробивный, Ум будет очень жесткий, очень критичный, будете решительны, будете буквально локтями расталкивать себе э, свою дорожку, пробивать <laughs> свою дорожку. И учитывая вот те, кто родился 3, 4, 5, здесь вообще вы такие будете скорпионистые, тем более учитывая, что 5 еще будет, там, по-моему, новолуние, то для вас это вообще будет, знаете, как новый цикл в вашей жизни начнется, очень важный. Венера переместится уже в ваш третий дом, он связан с вашими близкими родственниками, с вашим самым близким окружением, с короткими поездками, с договорами, но вероятнее всего кто-то станет более скрупулезным, более усидчивым из вас, то есть ваши все движения, они будут подчинены логике, рациональности, не будет никаких скоропалительных решений, что касается, ну, вы будете очень взвешены, что касается возможных, любовных, новых отношений или старых, то здесь, конечно, будет на первом месте стоять в, ну, выгода не очень, но практичная сторона будет учитываться. И поскольку Сатурн Сатурном управляется Козерог, то это может быть человек значительно старше вас по возрасту. Для рожденных 6-7 финансовая сфера будет немножечко неустойчива, то есть вам нужно быть более аккуратными в своих тратах. Для тех, кто 8-9 родился, будете склонны часто перемещаться где-то ездить здесь, кстати очень для вас благоприятный период в плане изменений ну, смены свои своего автомобиля, если кто хочет поменять кто родился 10 здесь у вас уже луна попадает в четвертый дом семьи ну вообще 10 11 это уже какие-то перемены в семье у себя можете ожидать так ну и последнее тут у нас на сегодня Градация – это рожденная с 11 ноября по 21 Вас ожидает высокая вероятность расставаний с имеющимися партнерами в результате неожиданных столкновений и нежелания идти на компромисс. А вот новые знакомства могут сложиться достаточно удачно. Также это период благоприятен для людей творческих профессий. Давайте посмотрим, почему разрывы. Видите, вот в, ваш, в вашем первом доме, то есть это вы – Сами Марс. Энергия активность в соединении с Меркурием. Меркурий это слово. То есть Марс планета для Меркурия достаточно агрессивная. В соединении и в оппозиции к Урану, планете неожиданностей и разрывов в Доме партнерства, это может быть указание на то, что вы можете порвать в этом году с теми людьми, которые вас уже окончательно достали. Это ваше желание будет. Ну, наконец-то, вот у вас это получится. И это будет непосредственно ваша инициатива. Что касается любви. В Доме любви, смотрите, Нептун, он имеет очень хороший, четкий, красивый аспект к вашему солнышку. Это касается еще и предыдущих, предыдущих рожденных, там, период с 5 ноября. То есть, вот этот вот тригончик, он дает... Прекрасное чувство любви, знаете, как-то воодушевление, желание любить. Ну вот для новых отношений это очень хороший период. Также это прекрасный период для зачатия. Кстати, по разрывам. Здесь просто возможны разрывы не обязательно с тем партнером, с которым вы проживаете. Это могут быть по работе. Также учитывая, что Нептун является вторым правителем дома денежек, то есть это прибыль от творческой деятельности через любимых. То есть кто занят творческим трудом, то вам здесь денежки будут идти. А те, кто работают сами на себя, то ну, знаете, здесь есть предостережение, что будьте осторожны в тратах на дом, на семью то есть именно в особо крупных размерах имеется в виду, знаете, как будто бы вам захочется очень много сделать, но здесь нужно быть уверенным в своих ресурсах, а хватит ли их вам ну и учитывая, что Сатурн прямой, в доме семьи он здесь достаточно силен, но имеет несколько напряженные аспекты, к Урану к Марсу, знаете, к таким сильным планетам, высшим, которые указывают на то, что может быть, знаете, какая-то глобальная, тяжело будет создать что-то теплое в условиях какой-то острой непримиримости с вашей стороны. Кстати, если смотреть более глобально, то и в мире вот в этот период могут происходить какие-то серьезные революционные процессы. Да, и по поводу партнерства. Смотрите, здесь Венера образует очень красивый, исходящийся от тригон к Урану. С кем-то есть с кем-то по, ну, кем потеряете, но с другой стороны вы тут же быстро кого-то другого и найдете. И указание это где-то будет э, или короткая поездка, или знакомство, может быть даже по переписке, или ну, просто человек где-то недалеко от вас может находиться, может даже вместе работать будете. Потеряв одно, сразу, сразу же найдете что-то другое. Также очень важно здесь есть предупреждение. Для тех, кто родился в период с 19 ноября, вы попадаете в начало коридора затмений. Это подходящее время для выстраивания долгих, крепких, взаимовыгодных отношений с другими людьми. Стоит задуматься о том, чтобы расплатиться со своими долгами, вернуть те вещи, которые вы взяли во временное пользование, расплатиться с финансовыми организациями, погасить кредиты, попробовать себя в каких-то новаторских направлениях для реализации своих планов и мечтаний, откройте для себя что-то новое, что вы раньше для себя оставляли незамеченным. Ну есть шанс, что вы сможете в этом году сформировать для себя еще один, еще один мощный финансовый поток. Ну а теперь давайте посмотрим, что кратенько ожидает вас по периодам, ну всех уже представителей скорпечек в течение следующего вашего соляра. Итак, давайте по приятным событиям разделим год на такие периоды. Значит, до 5 ноября будут легкие поступления финансовые теперь ну, будьте подарочки ну и в принципе постарайтесь в этот период поднакопить денежки особо их не тратить потому что следующий период будет очень затяжной он будет с 5 ноября по 6 марта Венера будет идти по вашему третьему дому который связан с контактами с короткими поездками и он сам по себе будет делиться на три периода, он благоприятен для финансовых дел, в том числе он будет до 18 декабря и с 29 декабря января по 4 марта с 19 декабря по 28 там идет период пожинания плодов прошлого и он будет абсолютно неблагоприятен для каких-то новых вложений новых финансовых начинаний особенно крупных и категорически в этот период нельзя брать кредиты будет очень тяжело отдать затем 6 марта по 4 апреля это период для того, чтобы посвятить дому, семье. Затем с 5 апреля по 1 мая это период для любви, для развлечений. Для работы со 2 мая по 27 мая поработать лучше. Хотя, знаете, вам как бы легко все будет по работе даваться и по здоровью будет улучшение. Но немножечко, как-то, знаете, будет вам... Или, может быть, в каких-то моментах лень работать. Даже, может быть, кто-то решит на этом периоде и закончить свою рабочую карьеру. С 28 мая по 22 июня. Это период, когда как раз благоприятно трудоустраиваться, если в этот период не будет никаких ретроградных планет. И это время, когда очень хорошо договариваться, мириться, со своими партнерами, входить в новые партнерства. Так вот здесь еще раз напомню, с 28 мая по 22 июня благоприятный период для каких-то торжественных событий с вашими партнерами. Так, теперь, для отдыха, путешествий с 18 июля по 10 августа. Так, для карьеры, для поиска покровителей с 11 августа по 4 сентября. Ну, также идет неспадающий период, когда уже хочется отдохнуть, провести время с друзьями. Это сентябрь с 5 числа и где-то вот до... 20, ну, до следующего периода скорпиончиков, конечно, уже будете в состоянии накопления энергии, будете ее, ну, поскольку своей уже будет затрачено, достаточно много, и будет желание как-то отдохнуть, отдохнуть и накопить новых сил для следующих свершений. Так, теперь, куда направить лучше свою энергию? Это период с 30 октября по 13 декабря. Максимально уделите внимание своим финансовым вопросам. Так, с 13 декабря по 24. Здесь короткие поездки, путешествия. С 24 января по... Начало марта Здесь будьте осторожны В стенах вашего дома Может быть захотите поактивничать Остерегайтесь каких-либо конфликтных ситуаций Уделите время своим близким, родным Так, теперь март Март и до середины апреля Эта ситуация может стать немножечко знаете, такой резкое, конфликтное В любовных отношениях Либо вы как-то будете очень много энергии туда Затра тратить дело в том что может быть что-то там с детьми нужно будет сделать какие-то там кружки отправить или еще что-то ну как-то вот любовная сфера сфера хобби будет затронута теперь по работе по здоровью период с 15 апреля по 25 -е мая уделить внимание и очень будет конфликтный период вот считайте с 25 мая по 4 июля для вашего партнера то есть возможны ссоры С 20 августа по ну считайте почти до конца октября очень важно уделить максимальное время своей карьере карьерному росту поскольку там впоследствии Марс будет становиться ретроградным, Это уже перейдет на скорпиончиков, врожденных в следующем соляре, И вероятнее всего, что вам придется пожинать какие-то свои плоды прошлых периодов. Но до этого мы уже дойдем в следующем году. А в этом пока важно подготовиться и занять... Ну, то, то место, которое для вас наиболее удобно, поскольку для большинства из вас, особенно для рожденных после 30 числа, скорее всего в следующем соляре, то есть уже у кого дни рождения будут после октября 2022 года, то для вас наконец 2022-2023 год он будет идти уже по накатанной, по какой-то старой дорожке будет идти, которую вы проложите здесь и сейчас, в этом году. Теперь обязательно выпишите себе периоды, когда лучше ничего нового не начинать, не, не планировать, не переезды, не какие-то серьезные покупки техники, не подписывать важные договора, в том числе купли-продажи, не менять работу, ну, уходить можно, приходить нежелательно. Это период с 14 января до 2022 года по 3 февраля и с 10 мая по 2 июня. Также это будет следующий период с 10 сентября по 1 октября 2022 года. Вообще, две очень важные планеты, две управительницы будут идти по знаку Зодиака Рыбы, поскольку Рыба является вашим водным тригончиком, и эти планеты они будут освещать ваше солнышко, они будут могут помогать вашей творческой активности, будут дарить вам удачу в течение всего года. Особенно активен будет период с 29 февраля, это Юпитер и Нептун. Если говорить о Юпитере, то он будет вам дарить радость и счастье, удачу. С 29 декабря 2021 будет идти по рыбам и до 10 мая. Ну и в общем-то до конца, почти до конца второго до года он будет помогать, будет помощником для скорпиончиков. Нептун практически останется на месте и будет у многих скорпионов вдохновлять на различные творческие подвиги. Ну что ж, на этом обзор скорпиончики вашего нашего с вами следующего соляра. Я заканчиваю. Желаю вам удачи в следующем году. И обязательно подписывайтесь. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. Это помогает каналу развиваться. И до встречи в следующих прогнозах.